Я всегда рисую этот график, потому что я его прошла, и я считываю сейчас механизмы окружающих меня людей, и вижу, что они тоже это проходят. Некоторые рождаются в более выгодной позиции. Вот. Это точка ноль, как раз, да, про которую я хотела сегодня говорить спикер. Это зона плюс, это зона минус, это математика, да. Это незрелость. зрелость человеческая незрелость, моя незрелость, здесь у меня, я меняла друзей, я меняла отношения, меняла работы, я всех обвиняла, все были плохие, только не я, да, я чисто. А, я где-то здесь родилась, у меня есть друзья, которые уже родились зрелыми, в зрелых семьях, да, которые за три месяца смогли создать крепкую семью, им там уже вот скоро десятилетие будем праздновать двое детей, и они, здесь зона роста, здесь, эта... вот эта зона, да, это очень крутая зона, здесь рождаются психологи и философы. Ну, понятно, почему, да? А? Блюзманы? Да. Задача этой зоны, да, то есть вот как бы это такое пространство, да, пространство движения энергии. Чем ближе к нулю, тем больше на вас давление происходит, понимаете, да, это становится тяжелее, во всех сферах все сыпется, понятно, да, эта история? Но с математической точки зрения вы двигаетесь к положительному отрезку, понимаете? Мы этого не замечаем. Потому что мы в этот момент видим очень маленькую картинку, которая нам слишком близка, и нас там все очень трогает, и, короче, случается какой-то разрыв эмоций. Все очень сложно, все сыпется из рук. В какой-то момент у любого стрессового состояния существует пик. Вот если замечали, да, начинаете нервничать, нервничать, она уже не бесконечна. Потом вдруг оп, и происходит ощущение, что вас во всех просто зонах отпустил, вы расслабились. Есть такое? Кивайте хотя бы. Вот, это точка ноль, да? Это глобальная жизненная такая история, но такие графики случаются везде, вот здесь, вот здесь, вот здесь, понятно, да? Поэтому у нас как бы я, я бы вот это правильная история, да, что жизнь она вот такая, она, все, она даже через минус ведет к вас к плюсу, потому что еще раз скажу, что я верю, что мы инструмент. Да? Если я вижу ложку, но начинаю забивать ей гвозди, да, я маленький ребенок, я буду искать э, формулу ее правильного прим применения. Я понимаю, что так не работает. Вселенная смотрит и так не работает. Попробую ее в другую, попробую в другой институт ее перевести. Не работает с ней так. Вот. Но на самом деле Вселенная все знает, это мы сопротивляемся. Так вот, когда у вас заканчивается вот это сопротивление, да, ну вообще, когда просто зрелость внутренняя приходит, но у меня она пришла, наверное, вот с началом проекта «Люди вне профессии». Вот, это было где-то 3,5 года назад. А это не значит, что здесь я не могла строить отношения и чувствовать, что я такая взрослая и молодец, жить в отдельной квартире вовсе не значит. Это значит, что мои реакции в кризисных ситуациях были детскими. Убежать, обвинить, понятно, да? Это просто не приносит счастья. И поэтому мы продолжаем искать. Продолжаем искать. А когда ты уже можешь сесть на кухне с любимым человеком и договориться, и понять, что ты договорился не в плане, ага, я отжал там свою комнату, теперь там будет спортзал, да, а он такой, блин, на меня повлияли. А договориться в плане и ты, и ты выиграл, да, вот это зрелая позиция. Потому что компромисс это не зрелая позиция. Давайте будем смотреть правде в лицо.